Здравствуйте, уважаемые слушатели, коллеги. Меня зовут Конькова Вала Сергеевна. Я профессор кафедры телесно-ориентированных практик Международной Академии Образования. Сегодняшняя тема нашего урока «Постановка пиявок при мигрении». Поскольку мы уже знаем, что такое биоритмическая карта, натальная карта, карта здоровья, мы не знаем главного. Какой из золотых треугольников мы сейчас будем выбирать. Для этого мы используем нашу чудесную формулу, где... Соотношение нашего ума, энергетики, сознания, духовности нашего тела, которое одно без другого не бывает, соединено вот в этих прирастительных формулах, где приращение дыхательной по дыхательной системе у нас получилось ноль, по пищеварительной тоже ноль, а вот по эндокринной системе единица. Наша подоличная имеет вот подобную натальную карту. и Это означает, что в своей жизни она, в принципе, все делает верно. Мы уже с ней поговорили, и она поняла, где были у нее ошибки, и почему у нее работа таких чудесных меридианов, как... Печени желчной не вышла на нормальный период, потому что, вот скажем, у нее эндокринная система не была запущена в должной мере. И потому наше чудесное число 0,3, то превращение, которое говорит, что дыхательная система, ну и соответственно иммунитет, у нее надо укреплять. Для этого мы должны эндокринную систему перераспределить, ее силу передать тем меридианам, которые в этой силе нуждаются, ну и соответственно. Пищеварительная система тоже будет в этом задействована, потому что без правильного рационального питания у нас ничего не получится. Поэтому используем вот эти два внешних золотых треугольника. А все остальное, естественно, по пульсовой диагностике, все остальное по тому, как человек себя чувствует, динамика того, что с ним происходит, и, соответственно, его ведение до результата. Спасибо. Всего доброго.